Друзья, в условиях самоизоляции тоже можно качественно жить. Сегодня все можно делать в режиме онлайн. Например, заказывать продукты с доставкой на дом. Все необходимые медикаменты можно заказать онлайн. Доставляют прямо к порогу. Купить одежду или косметику также можно заказав онлайн с курьерской доставкой на дом. Посетить библиотеку. Почему бы и нет? Сейчас это можно сделать, не выходя из дома. Спортзал дома. Сейчас многие звезды мирового спорта, а также тренера проводят тренировки в режиме онлайн. Занимайтесь. Пообщаться с друзьями и родственниками в скайпе. В кинотеатр тоже можно слить онлайн. Нормальные платежи теперь можно оплачивать, не выходя из дома, онлайн. Пройдите это время с пользой. Займитесь обучением онлайн или прочтите интересную книгу. Купить квартиру у моря тоже возможно не выходя из дома, из любого города России. В жилом комплексе Южный квартал, в Анапе. Многие наштольщики купили квартиру в нашем комплексе, даже не приезжая в Анапу. В апреле действует скидка на покупку квартиры дистанционно до 200 тысяч рублей. Звоните по номеру восемь восемьсот три тройки девяносто шесть И мы для вас подберем идеальную квартиру и оформим покупку дистанционно. Берегите себя и своих близких. Ладно, оставайтесь в